Всем привет, друзья! У нас сегодня привезли теплицу. Мы заказали а, в Советске. Она сразу прокрашенная вот. Большая, двухдверная. С одной стороны дверь, с другой стороны дверь. О, она вообще широка страна моя родная. Да, большая, очень мне нравится. Так что, друзья, у меня исполнилась моя вторая мечта. Не знаю, какая уже, но исполнилась мечта. Поставим эту теплицу. Хотели сегодня поставить, но сегодня целый день дождь льет. Сейчас а, Андрей с моим отцом будут заносить это в сарайку унесут. А, так опасно оставлять. Бог его знает, что будет. А, короче, теплица классная. Все прокрашено, замечательно. Сегодня он привез двум людям. Сейчас они собираются одевают перчатки и будут заносить работяги наши. Там что ли, да, от теплицы? Как называется? то Там занесем поликарбонат. Поликарбонат. Поликарбонат. Он стоит. Хватит места. Чай. Вот он под карбонат. Проверяю, какая толще это или это. Мне кажется, одинаково. Или даже толще. Угу. Это даже потверже от теплицы. Так что им завтра работа будет вот это все собирать капнула прям на мою сейчас пойду пойду в тепличку зайду загляну посмотрю что там у меня опа опа надо что-то сюда вот так вот два окна и две двери с одной стороны и с другой так надо что-то прислонить чтобы Дверь не закрывалась. Чем-нибудь. Ух ты, Господи, Боже мой. Пойдет так. Так, душу пойдет. Что, влезла? Ну и все. А длинные-то, так ладно. Так, вот еще прямом теплица. А это что? Андрей. Ну, это к теплице идет. А, теплица, да. Ага. Это штури в подарок. Это штури в подарок. Вообще класс. Железный. И при бомбасы, по мелочам, да, здесь. А -а -а. шапочками. Классно. Угу. Короче, ждем хорошую погоду. Почему здесь и не копали? Потому что мы теплицу заказали так вот друзья вы что там делаете то да. паркурите да. а там гвозди торчат паркуры таки что аккуратно аккуратно динар ты не лазь Я умею. динара ты чё ты же принцесса а ты тоже можешь. Да. Так не надо, если не может, еще маленькая. Поднять Амину надо. А Амина себя не может поднять. Ты маленькая застрянешь. Динарка, не лазь. Она за тобой повторяет. Видишь? А то сейчас домой пойдем. Не сегодня Давид спускается, спускается. Спустилась. Пукилась. Я сейчас э, пришла в сарайки. Не сейчас уже пришли. Короче, сегодня приготовила э, картофельный супец. Колбаса была. Нарезали, накрышили ее, нашинковали, то есть э, кубиками. Поджарила лук томатом и зеленый лучок закинула в конце вот такая получилась лобода лубуда ну короче всем понравилось пол струли почти съедена так что э, всем приятного аппетита а я пошла кушать после всех друзья иду на проверку принимать работу динара ты чего без шапки -то, мама, а, без Куртка где? Бегом куртку напяли. Одевай куртку. Мама, что теперь? Роботяки работают. Она шире что ли? Да? Офигеть. Точно так и выйдет три этих грядки. Да, Андрей? Не слышит? Уши заложил. Ой, да ладно, уже раз сто сняли тебя. Каждый, этом... Каждый видит... Ты к нам приехал в гости каждый, помогать каждый видео, да, меня <свят> Так это очень хорошо Они наоборот рады, что ты Да, да помогаешь Молодец, говорят, дед вот. Шапку даже снял ради вас, друзья <свят> <свят> вот так, не надо скромничать ради? Да, да. Ага, ага. Что сказал? Дима, песню пойду. Кстати, тебе сегодня комментарий такой классный написали. Mm. Дима красавчик. Mm. Засмущался весь. Mm. Я тебе сегодня прочту даже этот комментарий. Две девицы под окном. пряли поздно вечерком. Что делаем-то? Ничего. Ничего, у вас рука... Опять по моркови пробежалась эта мадам. Ты бегаешь, да, по моркови? Кто бегает? ]eta. Нельзя, потом моркови не будет. Смотри, что она топтали здесь. Это а -а -а -а -а -а -а. Ты зачем мочишь потом? Говорите, Ты, Говорит у меня тут... ты Да, я большая, а ты? Папа? Да. Папа. <Bayern> а ты большая? Можешь потанцуешь? Мальчик, Друзья, моя мечта осуществилась, как я и хотела. Вторую теплицу мы поставили. Сейчас измеряли с Андреем нашу теплицу. И вот новую, да? Ну, которую Андрей с мамой моей строили. Она в ширину 2,50. А вот эта новая идет 3. А в длину одинаково 6. Вот. Короче, классная теплица. Вообще, мне понравилось. Я собираюсь здесь сажать помидоры, а там посажу огурцы. Ну, а перец определюсь. Где больше места останется, туда и посажу. Все, Андрей. Последний эти закручивает. Сейчас кузочек переведем и пойдем домой. Даринка со мной. Боня... Боня с нами. Боня. Она в трансе. Она у нас шариком стала, не Боня. Да, точно. Вон, ну, пошлите внутрь, я вам покажу. Андрей пока корточки не сделал. Завтра будут делать. Доделывать. Здесь, короче, дверь, корточка. И с этой стороны тоже самое. Мне это очень хорошо. Так как помидоры любят сквозняк. Им нужен сквозняк. По-любому две двери надо будет. И как раз это для помидор Отлично будет. Я в той старой теплице всегда помидоры сажала. Места надо менять. Теперь буду я в этой теплице сажать помидоры, а там буду огурцы. Огурцы у меня хорошо зашли, лишь бы заморозков сильных не было. У меня Даринка плачет. Соска вылетает и плачет. Все, все, да, да, да. То у нас плака делает плачи делает да да сосу надо и сосу все ну короче слава богу осталось совсем чуток здесь андрей перепашет я решила здесь э, посадить тыкву кабачки у меня ее много и я ее здесь засажу все потому что у нас здесь сколько лет уже виктория она а в одном месте нельзя растить Виктория. А как лилия-то сюда попала? Опаньки. Короче, виноград все, слава богу, он мне не нужен. Дурацкий виноград был. Место только занимало. Ну вот, в принципе, друзья, вот наш огород такой счастье приносящий для меня, как говорится. Я очень люблю свой огород. Это для меня второй дом стороны смотрите как красиво смотрится мне очень нравится если вам нравится ставим лайки обязательно лайки лайки нам лайки не помешают продвигаем наш канал мы еще цветники мне надо будет все делать самую большую работу мужики сделали теперь моя осталась основная моя да андрей Огурчики помидорчики. Огурчики, помидорчики, да, обязательно Но Нет, основная вы посадили Картошку Картоху мы очень любим Вот так вот Все, Манька там забегала Бяша тоже, все встали Домой хотят, видимо Ой, Манька сюда смотрит Манюша Маняшка Маня Маня, Мань, Мань Вон, слышите, как кричит Мань, Мань, Мань что говорит? Как будто чего сказала? Эх, каждый день смотрю на это все. Богатство наше. Замечательное, великолепное богатство. Нашей. Нашей русской души, как говорится, да. Вот здесь у меня еще надо будет перекопать. Ну все, теперь точно пока-пока. До новых встреч. Пишем комментарии. Кто не подписан на наш канал, обязательно подписываемся. Будет в дальнейшем интереснее, интереснее, интересней, Как мы растем, как мы продвигаемся. И как живем. Все, пока-пока.